были мои дорогие, с вами экстренный выпуск добродія. На ваши численные прохания роблю терминовый мастер-класс с гри на гитаре, песни гурту Атвинта «Попереду жахи шляхи». После презентации нашего клипа с купой лучших барабанщиков Рівного этих прохань было просто безлич. Особенно от бійців с фронта, которым уже давно набридло слушать песни про Афганістан, Дембель и солдатскую службу. Тем более на мове нашего недалекого соседа. До речі, про соседа. Нещодавно в одной из газет было перекладано нашу песню «Попереду жахи шляхи». Знаете, как она в них звучит? «Впереди уж сипоці. Какие ж мы все-таки ж разные. Ну что ж, до справи. В гурті Атвинта я играю на электрогитаре. залізним слайдером. В стиле «ботлнек». Звичайно, для этого треба отдельные уроки и много времени. А мы сделаем это быстрее. И трошки легче. Мы играем на акустичной гитаре обычными аккордами. В этой песне их четыре. До, ре, фа и сон. То есть, ц, д, ф, ж. Все они мажорные и бадьорные. В самой песне перед каждым куплетом есть прогрош. В нем как раз все четыре аккорда. Звучит он так. Беремо трошки повельнейше. До до до ре до до ре до до до соль соль фа до до до ре. Еще раз трошки повельнейше. До -до -до, до до до ре до до до соль соль фа до до до ре. Запомнил? Ну а теперь переходимо до самого куплету. «Попереду жахі шляхи, а в чоботях мозоляхи, а мені то все байдуже, бо біля мену друже» Розберемо все по порядку. Під час піву куплету граємо два акорди – до і ре. «Попереду жахі шляхи, а в чоботях мозоляхи, ну и, звичайно, швидким притисканием долони, долоні робимо делаем эффект маршу, маршувания. Начи идут солдаты. Понятно, так? Отже, до, ре, до, ре, до, ре, ре и на соль. Попереду жахи шляхи, а в чоботях мозоляки, а мне то все и душе. Для меня друже! Отже, последний аккорд соль. Ну а теперь сам приспів. Акорды в него звучные и открытые, играется и співається він так. Біля мене друже, тоже мне байдуже, А я доля припече поруч с плече. Ви Вы поймали, что последовательность этих аккордов такая як как и у прогрессии. Только прогресс трошки короче. Ну что ж, а теперь попробуем все объединить. Попереду жаки шляхи, А бодьих мозоляки, а мне та все байдуже. Біля мене справжний дружа, біля мене дружа, Тож мені байдуже, а я доля припече, Поруч друга виплече. Ну, и так далее, куплет за куплетом. Надеюсь, вам все понятно, и совсем скоро все у вас выйдет. Слово песни тут под видео, до речі, там само. Пишите свои комменты, ставьте лайки и запитання, И не забывайте подписываться на канал. До новых встреч!